Идем от ты, ты прямо в этот в бассейн Да, да, да. Он ну, просто его и махает. Какой он тревожный, ходит, что-то ходит, нервничает. Иди красоту, поешь поешь парковку. Иди. Ай, все не нравится. Ну, иди сюда, мой хороший, сюда. Давай. Давай, Давай А что А почему не кругами Там снеги да?